Всем привет! Команда «Универньюз» подготовила для тебя порцию самых интересных новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Смотри сегодня. День российской науки в Казанском федеральном университете. Что необходимо для наиболее эффективного лечения гриппа? В Гелабужском институте КФУ обсудили планы сотрудничества с Фондом возрождения. День российской науки, отмечаемый в Казанском федеральном университете, стал поводом сразу для нескольких мероприятий. В рамках праздника в стенах КФУ состоялась встреча ректоров вузов Республики Татарстан с Рустамом Минихановым, а также Наблюдательный совет Казанского федерального университета. Подробности в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось расширенное заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Знаменательное, что заседание прошло именно 8 февраля. В этот день в России празднуют День российской науки. В рамках заседания гостям были представлены разработки приоритетных направлений КФУ. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров познакомил почетных гостей в лице президента Республики Татарстан Рустам Миниханова и заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Марины Боровской с ведущими научными профессиями. Проектами вуза. На данный момент Казанский университет является инновационным центром технологического развития региона, занимается подготовкой кадров и научными работами для всех направлений реального сектора экономики. Россия одна из самых быстро развивающихся в науке стран. Перед исследователями стоит амбициозная задача обеспечить технологический прорыв. И для этого создаются все условия. В 2018 году на модернизацию профессионального образования в республике было выделено 2 миллиарда рублей. Я попросил вузы... Научные учреждения совместно с нашими промышленными предприятиями, организациями, малым бизнесом объединить усилия по участию в национальном проекте «Наука» внести свои предложения. Национальные проекты дают нам огромные возможности. На данный момент вузы Республики Татарстан по численности студентов занимают первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое место по России. Регион является привлекательным не только для российских абитуриентов, но и для иностранных граждан. Казанский федеральный университет принял достаточно большое количество иностранных студентов. и Сегодня их обучается 7155 из 98 стран мира. Мы занимаем второе место в стране по количеству иностранных студентов после РДН. По сравнению с 2017 годом рост составил 21%. Аналогичная ситуация с увеличением численности иностранных обучающихся наблюдается и во многих других ведущих вузах нашей республики. Сейчас перед научным сообществом России, в том числе и Республики Татарстан, стоит самая важная задача за всю новейшую историю России. Речь уже не идет о том, что исследователи в принципе способны помочь противостоять вызовам, стоящим перед страной. Речь о том, что ученые должны обеспечить технологический прорыв России. Все, что сегодня происходит в виде национальных проектов, в виде создания центров мирового уровня, в виде интеграционных процессов, безусловно, является тем самым стратегическим вектором, который бы хотелось, чтобы был поддержан нашим научным академическим сообществом. Поздравив всех собравшихся с профессиональным праздником, почетные гости переместились на заседание наблюдательного совета Казанского федерального университета. В заседании наблюдательного совета Казанского университета принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Также в работе участвовали заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская, ректор КФУльшат Гафуров, представители министерств и ведомств республики. В рамках заседания ректор КФУ Гафуров рассказал об итогах работы Казанского университета за прошедший год. Члены наблюдательного совета КФУ также обсудили вопросы финансово-хозяйственной деятельности университета за 2018 год и определили плановые показатели на 2019 год. Диана Шилова, Александр Юдин, Леонард Универ Универньюз. Грипп – это инфекционное заболевание, заболеть которым может каждый. Как не спутать ОРВИ и грипп? И можно ли вылечить грипп самостоятельно? Анна Глазнова разбиралась в ситуации. Ежегодно от вируса гриппа в мире погибают от 200 до 500 тысяч человек. Поздняя обращаемость к врачу является причиной высокой смертности. Формирование вот, э, вируса гриппа оно идет в Юго-Восточной Азии. Мутация через животных, да, поэтому различается птичий грипп, спиной грипп. В России зафиксировано несколько видов гриппа, среди которых самый распространенный – это сезонный. Это гриппы H3N2 и H1N1. Вакцинации, против которых мы ежегодно проводим. Основной период заболевания гриппом – это осенний-зимний сезон. Первые шесть дней считаются самым опасным временем для заболевающего человека. Часто бывает, что пациенты путают грипп и ОРВИ. Нужно понимать, что симптомы у гриппа более выраженные. Различается именно по клинике гриппа. Это острое начало. да? То есть начинается с очень высокого подъема температуры до 39, иногда до 40 градусов. Человек может запомнить даже час, когда все это началось. Да? Температура повышается не постепенно, а резко. Симптомы выражены интоксикацией организма. Начинаются головные боли, болят глаза и мышцы. При гриппе обычно явная заложенность носа и сухой кашель. Может быть, цепь но это уже по тропности вируса. Он бьет по сосудом, то есть за счет этого появляется именно вот мелкоточечная вот как вот очивость грипп может проявляться по-разному в зависимости от его разновидности вирус парагриппа он тоже очень распространен он вызывает ларингитные процессы и Та же температура, интоксикация бывает не настолько ярко выражена, температура 37,3-37,5. Аденовирус, он тоже бьет полиорганно, в принципе, да, здесь э, в первую очередь, как мы различаем, это смотрим на поражение глаз и увеличение лимфатических узлов. Среди вирусов гриппа есть то, что вызывает сильную одышку. Есть риносциальный вирус, более тяжелый процесс идут у детишек. Так как у них воздухоносные пути низкие, там образуется нитисентиция, то есть белок, который просто перекрывает дыхательные пути в мелких, самых альвеолах. Грипп в основном передается воздушно-капельным путем и контактно-бытовым. Грипп-то сам по себе, он не совсем устойчив во внешней среде, то есть он где-то может жить, прожить от 2 до 6-7 часов во внешней среде, и дальше он гибнет. Если брать возрастные особенности, то тяжелее грипп переносят дети и люди старше 60 лет. В период эпидемии гриппа не стоит забывать о профилактике. Врачи советуют заглянуть в аптеку, и приобрести антивирусные препараты. Спасибо. Профилактика гриппа бывает специфическая и не специфическая. Что касается не специфической, ограничение вот этих вот массовых мероприятий в период Выше гриппа Требуется просто выдалить отдельную комнату, с, постоянно ее проветривать, создать э, ношение масок. Маски меняются примерно с э, периодичностью э, час-два. К специфической профилактике относится вакцинация от гриппа, которую всем желающим пациентам врачи делают с августа по ноябрь. Она включала в себя и штаммы H3N2, и H1N1, и всю группу B. Заболеть с этой вакциной практически невозможно, потому что там идет образование антител к двум поверхностным антигенам, нейроминидаза и гемоглютинин. По словам врача-инфекциониста Ильдара Идрисова, вакцинация от гриппа не спасает, но она позволяет избежать самого главного осложнений. Осложнения могут быть по всем органам и системам. Чаще всего это поражаются легкие, да, это пневмонии по сердцу бьет обязательно это заболевание почек это другие заболевания в том числе и то что идет бьет по центральной нервной системе возможно развитие минингитов и энцефалитов. Если вы все-таки заметили у себя первые симптомы гриппа, не нужно полагаться на так называемые бабушкины методы. Теплые носки, малиновое варенье, согревающий чай. В первую очередь нужно обратиться к врачу, обеспечить постельный режим и принимать внутрь необходимые препараты. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Елабужском институте КФУ обсудили планы сотрудничества с Фондом Возрождения, который занимается разработкой нового проекта. Какого вы узнаете в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялась встреча студентов и преподавателей с заместителем председателя Госсовета Республики Татарстан Татьяной Ларионовой. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества Елабужского института КФУ с Фондом Возрождения. В завершении мероприятия преподаватели и сотрудники вуза были награждены почетными грамотами от имени Министерства образования Елабужского муниципалитета и ректора Казанского федерального университета за добросовестный труд и вклад в подготовку педагогических кадров. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев. Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.